я участвовал в полу айронмэйне завтра гонка начинается у, -у, -у, Саша! у меня зажала тормоз всем привет ребята именно здесь в сочи завершился Триатлонный сезон и вся подготовка, которая была в течение года, здесь состоялся буквально экзамен. И на мероприятии Iron Stars Sochi Сочи было проведено целая куча соревнований, начиная со спринта и заканчивая полной железной дистанцией. Сегодня прокатились 30 километров в сторону трасс, посмотрели самые основные моменты. Начало гонки, окончание гонки, затем забежались в темпе по 4 минуты. 4 километра так чтобы ноги просто прочувствовать все дальше завтра только отдыхать поедем на экспо вот будем смотреть как будут проходить транзитки и впереди гонка ну что ж, едем ставить велик в транзитку друзья завтра гонка начинается она просто бесконечная ребята очень большая транзитка. Ребята, остается всего лишь 10 минут до старта. Ну что ж, посмотрим, как получится здесь в Сочи. Вроде бы готов, все хорошо, настроение отлично. Жара единственная Но уже, потому что старт довольно поздно, а так все круто. Это было, ребята, очень тяжело. К сожалению, на велосипеде у меня зажало тормоз, не полностью, но тормоз тормозил заднее колесо. И тут, ну, конечно, велосипед, получается, подслил. Но на беге я порвал всех, как обычно. Блин, ну, очень крутое ощущение. Такая борьба с собой. Вообще здорово. Я участвовал в полу-Айронмэйне, и сказать, что все получилось, все, что я хотел, конечно же, э, я не могу это сказать, потому что у меня случился небольшой казус с велоэтапом. Но физически я готов был на максимуме. Это была моя лучшая форма и остается пока э, за все-все за все время. Проплыл за 34 минуты в условиях достаточно сильного волнения, когда даже пловцы проплыли чуть хуже. Это вполне себе нормально. Велоэтап uh, <laughs> это была целая история. Колесо uh, оказалось так, что оно было очень сильно близко посажена к раме и э, сильно об нее терлась и так получилось что я не проверил этот момент во время трозитки конечно же косяк на мне и мне пришлось выдавать какие-то сумасшедшие ваты для того чтобы показывать более-менее какую-то сносную скорость в итоге вилл вышел за 2.39 это ужасное для меня время я должен был ехать за 2.15 2.16 э, даже с учетом набора ну а пробежал пробежал великолепно и все что мог отыграть на беге я постарался отыграть ну конечно этого было тоже недостаточно время на беге час 20 на полумарафоне но ну, что ж будем делать выводы и развиваться расти дальше погода здесь конечно замечательная и совсем скоро через пару часов мы уже отправляемся в холодный осенний петербург